Поэту. Уже на протяжении 60 лет соблюдается традиция в цветов к памятнику Габдуллы Тукая. И этот год не стал исключением. День рождения Тукая и этот поэтический митинг, который каждый год проводится в день рождения Тукая, это очень важное событие для всего татарского народа. Габдулла Тукая – это светило татарского народа. Габдулла Тукая – создатель татарского народного языка. Габдулла Тукая – это самая важная фигура в татарской литературе. На празднике звучали стихи Габдулы Тукая, приветственные слова. А советская и российско татарская оперная певица Венера Ганеева исполнила песню. Тукай это великий поэт э, татарского народа, как у нас, например, Абай, э, что значит для казахского народа великий поэт, а для татарского народа это Тукай. У нас в Казахстане именно в Уральске есть э, музей Тукая, потому что он в. Э, в детстве жил там, в Уральске. Анна Глазунова, Ленардо Влетяров, Универньюз.